Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung Просто. А сегодня хочу с вами поделиться интересной находкой, которую я нашел в Сбербанке. А что именно? Это действительно выгодный тариф для себя, вот для меня именно. Но с вами хочу поделиться. Это, естественно, наверное, скорее всего, только для России. Не знаю, где есть там за рубежом или ближним за в СНГ Сбербанк. Есть такая возможность или нет? Смотрите, значит, что я обнаружил. Я вообще себе сейчас закажу E7 для смарт-часов Galaxy Watch 4, потому что это будет выгодно для меня. Ну и подумаю о том, наверное, взять мне на смартфон или нет. Еще еще зависит, конечно же, от того, есть у вас а, Сбер Мобайл а, в вашем регионе, да, или нет. Ну все, смотрите, открываем. Значит, он нам пишет и предлагает следующие вещи. Тут войти в Сбермаркет там и так далее. Мы этого не делаем. Вот мне нужно заказать или оформить ЕСИМ e онлайн, тут же также можно заказать сим-карту, Ну, мне нужна ЕСИМ, e все, я перехожу, смотрю, и подробнее мне не надо а перейти в Сбербанк онлайн, нажимаю Сбербанк онлайн, он подает мне приложение, я перехожу туда, и сейчас смотрите, какая интересная информация у нас всплывет, сейчас прогрузится, значит, Карты И теперь смотрите, выберите свой регион. У меня Иркутская область, я выбираю Иркутскую область и смотрю следующую информацию. Сразу хочу сказать, что это будет полезно тем, у кого есть подписка Сберпрайм. Я недавно подписался на Сберпрайм, она мне стоит, это Сберпрайм, короче, 190 рублей в месяц. Но я также нашел там интересную такую штучку, что если вы получаете, допустим, зарплату на Сбербанковскую карту, то вы можете бесплатно оформить 3 месяца Сберпрайма. Это тоже интересная информация, я вам попозже сейчас покажу. Смотрите, значит, вот, для моего, вот мне для часов в самый раз вот этот вот тариф. 3 гигабайта интернета и 150 минут разговоров. Потом безлимитный трафик на сервисы. Экосистемы Сбер. Получается, что у меня он будет бесплатен, этот тариф вообще. Дальше, смотрите. Стартовый тариф есть. А, будет у нас, получается, 25% скидка. А, вот будет 247 рублей. Стоит он 7 гигабайт, 350 минут разговора. Безлимитный мессенджер, это очень хорошо, да. Но также, опять-таки, безлимитный трафик на сервисы экосистемы Сбер. Аура защита от мошенничества. У меня, кстати, еще по этой подписке я вам покажу, что действует вообще, на что она действует, чтобы вы знали. Дальше смотрите еще. Следующий тариф уже 5 гигабайт 300 минут. Также безлимитные мессенджеры будут стоить 270 рублей. Скидка 30% на 12 гигабайт и 50 минут. Здесь, смотрите, значит, у нас получается безлимитные мессенджеры, безлимитный трафик на сервисы экосистемы СБЕР, Перенос остатков минут и гигабайт, это тоже очень хорошо, аура защиты и защита смартфона Light. И теперь еще один, смотрите, 25% скидка, 300 рублей, да, будет стоить этот тариф, 15 гигабайт и 100 минут. Дальше, смотрите, салют плюс месяц в подарок. Безлимитный мессенджер, безлимитный трафик на сервисы экосистемы Сбер, перенос минут и гигабайт, аура, защита смартфона, безлимитные соцсети и безлимитная музыка. Это уже хорошо, да, для а, миломанов Ну и далее 20 гигабайт, 700 минут, 412 рублей будет стоить. Безлимитные мессенджеры, безлимитный трафик, перенос минут, гигабайт, аура и защита смартфона лайт Защита смартфона light 510 рублей. Здесь получается безлимитный интернет и 500 минут. Дальше, премьер, смотрите, 750 рублей будет стоить, 40 гигабайт и 1000 минут, безлимитные мессенджеры, трафики, перенос, аура, защиты смартфона и безлимитные соцсети. По сути, вы будете, так скажем, в интернете всегда. Вот такая вот интересная информация, возможно, вам будет полезна, если вы пользуетесь, значит, с картами СБЕР. Я вам покажу, чем полезна, допустим, еще у нас э, подписка Prime, да, Сбер Prime. Я сам недавно стал ей пользоваться, поэтому это ни в коем случае не реклама, я просто вот для себя нашел такой интересный выход. Мне дали промокод, смотрите, у вас подключено, вот, у меня Сбер Prime активен, 199 рублей в месяц, скидка и специальные приложения. Что значит в этой подписке входит? Вот смотрим, во-первых, Сберкарта, да, бесплатное обслуживание, это раз. Дальше, ОКО, бесплатный доступ к коллекциям фильмов. Дальше, Сберзвук, музыка в высоком качестве доступна. Сбермобайл, как вы видели, да, вот это вот бесплатно. Дальше у нас Сбер... Мега-маркет, бесплатная доставка до 31 марта 2020 года. Сбермаркет, бесплатная доставка. Вот, пожалуйста, можно здесь. Здесь химия, да всякая ерунда, да. Здесь продукт. Вот в ленте у меня бесплатно. Я от ленты живу 40 с лишним километров. Магазин у меня находится от меня. И мне бесплатная доставочка приходит. Дальше вот какой-то этот клуб, да, Сити Мобилл. Ну и все остальное, чего у нас нет, но может у вас есть. А вот смотрите, еще Сбердиск бесплатно, 30 гигабайт общего хранилища, самокат, скидки на закады, на заказы, дальше Сбераптека, бесплатная доставка, еще здоровье, а Сбер Сберздоровье, скидка 20% на онлайн-услуги. И все это, дорогие друзья, за одну такую вот подписочку. Я думаю, достаточно выгодно. Если вы обладатель карты, Сбербанк и активно ею пользуетесь, то вам вот эта вот подписочка не помешает, потому что она сразу автоматом обслуживания карты прекращается. Это раз вы не платите дальше. У вас вот такие вот здесь по-моему переводы там без этих как ее переводы и оплаты без без без без как называется скажите мне пожалуйста представьте забыл без процентов короче вот такая вот штучка значит вот интересная вот такая вот приложуха или вернее выгодное приложение возможно вам тоже понадобится и будет полезно для себя я вот точно буду как бы сейчас заказывать сбер карту e вам напоминаю дорогие друзья